Приветствую септицемия мультиши страж. И вот казалось бы совсем недавно, буквально несколько дней назад, я выпускал ролик с вами про мультиши страж. Там были просто отличные новости Мир Гу-7, новая игра с мультяшной, и все такое, но тюлени ролик получился ночи исчерпывающийся практически у кого не осталось вопросов, но ну, только пару человек писает, что якобы Мир Гу-7 это очевидный фейк. Но что касается заявлений, что вообще мир ГУ-7 сдувает очевидный фейк и все такое, ну во-первых поверить, что вот эти все арты и трейлеры создали фанаты. Распространили в ютубе потом зачем вы создали страницы главе с опросом после прохождения, которое у вас кидает на страницу оригинальный мир ГУ, -2», быть переставай второй довольно сложно, потому что зачем вообще таким заниматься ну ладно допустим. Почему мульт-страж на самом деле удалили старые игры мультяшный страж и вернут ли они их полетели? историю вы знаете. Май 2022 года, многие игра мультяшный страж и были убраны из гомо и мультяшной игры. Своей поддержке мультяшный страж писали, что сгладить оптимизировать старые игры, чтобы они поддерживаются на новых устройствах и поэтому удалили их и сосредоточились на создании донатных три в рядках и совсем стыдных вещей. Ну короче рассказала об этом всем в прошлом году, там правда потом началась такая Санта-Барбара все споры, и что на самом деле случилось с играми. Мультяшный страж вообще их удалили не удар, дело стали в некоторых странах, может просто поменять регион игры, просто недоступны во всех странах, но. Мультяшный страж оставили страницы в гамойолт, подпишись мир, гу, русская жизнь, сначала вроде убрали, потом вернули мультяшный страж, писаешь начал проводит какие то тесты поломают, то и другое, короче, в итоге все равно ситуации него до конца понятна. Вот наконец, 29 мая 2022 года, мультяшный страж, и написали в своих социальных сетях, следующее, мы вас услышали, извините, что это заняло у нас так много времени, обезьяна, прикрывающие глаза мы. Полностью заинтересованы в том, чтобы сделать наших фазовые довольными, и начинаем работу над возвращением некоторых из наших старых игр «Мультяшный страж», прочитайте наше заявление здесь.